По у заказчика. Телефон 213-13-23. Главная елка на Экспо-бульваре. Зачематую зимнюю зиму остров сокровищ. Каркаденные акробаты, потрясающие эффекты и грандиозные декорации. На 2 января на Экспо-бульваре. Казачному Новому году овощи и фрукты в гипермаркетах Магнит еще дешевле. Авокадо. 19,90. Кашля. Больше не боюсь. Если ликсом я лечу. Новогоднее предложение. Скидка 20% на месивую листинг. Клиники Ниагарда. 500 моделей шуб и со скидкой 25% снежной каравины. Мне нужна новая техника. I'll be back. Норт. Распродажа 2014 товаров. Телевизор. Самый дипосветки Sony всего за 26 990 рублей капли Афтан могут защитить ваши глаза от развития катаракты. Афтан содержит полярные замены и антиоксиданты. Афтан давно и широко известен в России. Глазные капли Афтан в наличии в аптеках по доступной цене. Атлант Косметик. Любимые товары по соблазнительным ценам. Девочки, родной. Гожди дома и Одна страна. Одна команда. В моей жизни есть много увлечений, но я в первую очередь моя семья. Так уж получилось, что за этот олимпийский цикл после ванпулера у меня получилось появилось двое детей. У нас есть свой дом, который я очень люблю. Я очень такой любитель, что все было чисто, и за опаковочка. фильмов и гений маленьких ролей. Владимир Басов его называли страшным красавцем. Человек с лицом Дуримара и повасками Дон Жуана. Его личная жизнь бурлила не меньше, чем творческая. Жертвами этого бурления чаще всего становились дети Басова. Сегодня впервые так откровенно сели эфире, они рассказ о своем великом отста. Свою последнюю жену, красавицу Валентину Китову, Пасок снимал во всех своих фильмах. как и последний жен. Но лишь детовый они прожили так долго. У них родилось двое детей. Но неудобная энергия Басова, когда не находила выхода, не было работы, съемок, погружала его в депрессии. Он убивал, а любимая жена это сносилась все тяжелее. Нервы довели китову до страшного диагноза. Два. Страшно. В онкологическом ферме ей сказали, вы должны изменить свою жизнь. И она изменила, оставила мужа. Рядом с Басом оставался ее сын, Александр. Скоро городе еще перенесет Симфан, еще один, станет и станет здесь совсем замкнута. Александр мало кого к нему допускал. Но когда режиссер не станет, его жены и дети от разных браков снова объявятся, чтобы поделить наследство режиссера. Наши судьи Александр Басом, добрый вечер. Светлана спасибо, что пришли. Почему после развода вас родители вы остались изучать с папой, а не с мамой? Ну, во-первых, я был бы достаточно взрослый, когда эта эпопея долго длившаяся завершилась термин остаться, да. он уже ко мне, сказать, меня это было. было все естественно, наверное, я думаю, что мама на меня не обидится, я как бы с э, молодых ногтей, ну, э, всегда так бывает, в семье, да. да, да. э, в там детей, кто-то семье, в семье, в мне, конечно, отец был бы это... Я это было было... дело в том, что, мы пытались разменять квартиру, а так как квартира была Циковская, это надо было через высшие инстанции. Я пошла через полгода спросить, в чем дело, почему не предлагают. А мне сказали, Владимир Павлович пришел, сказал, что вы помирились и все. Я оставила в квартире все как есть и ушла. Если я ушла без квартиры, детям некуда было идти. не заучилась в Вагановском училище в Питере. Я не остался, собственно говоря, да, я не я не ходил, я статус-клоп. где осталось, может быть, ближе всего к нему самые последние его как годы. Какие это были годы? Насколько ему было тяжело? Тяжело. тяжело. тяжело. Я бы сказал, что ну, очень сложно для того, чтобы в этот период быть человеком и пытаться помогать ему, пытаться как-то, хотя бы, помочь было нельзя, как-то хотя бы сделать это Состояние менее прописывается, надо его любить. Больше ничего не задело. Я, я хочу сказать, что этот заполдение к портрету Басса, когда Батса платил услуга, этот страшный, кто не знал, жизнь думаете выжить. Собрались его друзья и товарищи, а он дружил с таким директором Петру Это был хороший товарищ, но человек был как бы недалекий, так скажем. Ну, он на три часа -то подшучил тогда. И вот все стояли в палат, я помню, все пришли в эту больницу. А, потом, значит, вышел врач, и через некоторые несколько дней сказал, вы ну, пройдите, кто там, Тиллер туда пошел. И прошел там минуты 3. Потом Тиллер вышел, Ну все так. А, ну как, как он? Он меня не узнал. А как я к нему подхожу? Ну, ну, и говорю, Володя, кто, кто я? А он ему говорит, ты Вениамин Баскор. Это вот такой базе был. Представляете? И мы поняли, что Баскор выжил. И что все в порядке. Он первым да. и сервисованием пошутил. При том, что состояние у него было все-таки тяжелое, я знаю, что вам везет за ним, вы даже какие-то свои люди в компании, друзей, после чего всегда ехали к отцу, проверить его, потом могли вернуться. Нет, в temporary... ну мы помогали, помогало огромное количество людей, это, это, это вообще... Это это невозможно одному. Там кто-то меня подменял, я же пытался в, в институте учиться, хотя недолго это получилось. И так далее, и тому подобное. Все помогали, а, все приезжали, все, все кормили. Все, все равно. Ну, не хотел было... жить. Да, основная вахта. Это это, это, это, далее, это как, как это сказать? Это даже не расскажешь. Александр, вот вы когда-то в одном из своих интервью вспоминали, что ваша мама Валентина Титова. Как-то ваше отсутствие в них дни пришла к отцу, но исключительно с целью выяснить некие нерешенные имущественные вопросы. Yeah. Отец мне тогда в плохом состоянии и не мог говорить об этом, а мама вела беседу на повышенных тонах. Я ворвался в середину их разговора и попросту потребовал, чтобы мать немедленно ушла. Сказал, что иначе я за себя не отвечаю. Yeah. <Стург> Одно, <что> я много <связываю> кого не пускал, <связываю> Одно, что <он> не пускал <связываю> потому что а, ломилось народу, а, состояние его а, было абсолютно не всегда а, пригодное. И он не хотел, не, только, не, то, что, не хотел, а просто иногда не от не могли а, а, стоить жизни. А я был человек молодой, неиздержанный и совсем по ломивности иногда, может быть, через все я бы ставил в доме, не только маму так что после она не обижается я много народу чуть не спустил А Наталья Фассиева навещала еще не голову вообще в последние годы безусловно да, но никаких никаких Потом он хотел ко мне в институт, он как я там играю. что он не жить. Он вообще говорил, я не хочу жить. Мне такой пастор не нужен. Поэтому, пусть ей бы Бог меня прибрал. Ну, то есть, я говорю, естественно, что сидели, что можно было на это сказать? Пап, ну ты что-то перестань, ну да ладно, поправься, поджемцы-то такие. Вот врачи говорят, что всех хорошо. А он уходил Единственное, что не решили курить, а то ли он страшно. Это фотография самых последних лет, видимо, да? Нет, совершенно нет. Это фотография. Это все договор переоплачивания. фильм, ищите женщину. Судьба, где он, играет составляет все завещание. Да, Соответственно, изображает очень убедительно угадающего. Да, это да. Да. Кстати, о завещании просто... То есть, знаете, а, потом много писали, а все, бывает, что... Семья у Владимира Баскова, и потом начались разбирательства. И... Владимир, Вы только в своих интервью вспоминали, как проходил тот суд, где делили наследство Вашего отца, и это был тяжелый рассказ. Вот, смотрите, Вы говорили, что мама тоже была на поминках, в отличие от Ситовой, то есть да. Ваша мама Наталья Хмасеева. Зато суд, который делил отцовское наследство, Валентина Антиповна не пропустила. Лиза. Вторая дочь Читова и Басова. Наученная мамой со сверху в городе рассказывала, как Владимир Павлович жестко пил и сердце пил, поносила мы ну, полностью наживающие выводить, а законных наследников. Вы получили вам но не достались только машины и гараж. Саша получил папины дневники, а все остальное ушло Читовой и Лизе. Действительно было это, действительно была обращена вот эту память э, о нем. Да, Владимир. Ну, понятно, что Делили. Делили. Так, так получилось, Делили. что, Делили. Владимир Павлович, что будучи большим режиссером кино, он все-таки, на мой взгляд, на свою семейную жизнь, вообще, то что-то не может, если что... Я сейчас читаю там глупость, которую вы, кстати, демонстрируете, советую вам ее убрать, позорище. Во-первых, Валентина Алексеевна никогда ничего не делит. Что нужно разделить, то поделено. При еще и при жизни с моими детьми. И поэтому кто там пишет на такие великие. Но Владимир не сказал, что это овраньелся. Нет, нет, не читать просто. Нет, я сказал, что я действительно там как бы. А так, фактам, понимаете, что вы по фактам, да. А, а по тону это.. Эм, это я вижу руку мастера. здесь бы было так, что даже на поминках по литератикам, у вас не было... Я не была ни на поминках, ни на похоронах. Я все делаю сама и отдельно. А почему вы не пришли? Я не люблю толку. Не так Вообще отношения были все вперед, очень непризонные. Ну, я тебе тоже скажу? Да. Я все делаю отдельно отдельно. Мне не нужно при всех кланяться в к другому человеку. Я могу ему поклониться в любой момент. Вы понимаете, есть вещи, которые ты по роду своему выполняешь. По кладбища, уборка кладбища. И не надо за мной придти, не надо толпой ходить. Есть вещи, которые мы выполняем, потому что так нужно. Действительно, суд, который делил на наследство Владимира Басова, проходил так, как... Как вы Владимир Ильича писали, что э, Валентина Тимовна типа, пришла и рассказывала а, о том, как и у нас. Ну, она так рассказывала. Я могу сказать, но ему мы оспаривали некоторые параметры принадлежности имущества. Довольно скучные суть. А да. вы, вы, вы Суд принял какое-то среднее решение. Что-то удовлетворил у кого-то, что-то не удовлетворил. А вы меня не, не считали себя опаснее с чем-то вот этим решением суда? Я? Да. Нет. Я просто, <св> я просто подумал, что э, я все-таки сын и ну, хоть чего-то, может, отпасы. Хотя бы с памятью было Я как бы не, не особень ни на что не претендовал. Мы с Сашей как-то в как бы были воедино в суде почему-то я помню, что мне очень было обидно за потому что мне казалось, что Старшин ну тогда я тоже был молод мне казалось, что Старшин просто с мамой не станет общаться в будущем потому что раз так уж как-то получилось Но видите, жизнь все расставляется по своим местам все не так я считаю, что про это даже и говорить. А почему не сказать и... так часто? Вот вы сказали, были напряженные тогда отношения. И для чего это вы? Ну, во-первых, я вам сегодня расскажу. Ну, мы вас Да, а, тяжелые были. Были напряженные отношения в, в связанные, конечно, и с разводом, и с болезнью отца, и, и со всей этой ситуацией сложившейся, которая... Вы поймите, для меня вообще она пришлась на мою, так сказать, Отращиваться и юность, да, начался весь этот э, э, ад, в общем, для меня, да, когда мне было 12 лет. То есть я, уже, к сожалению, все понимал, но ничего не мог сделать, да, и не мог там не 16, я бы ушел из дома, разбираться вы сами, да? Mm -hmm. А так я-то все на моей школе, на моей голове. А, а, а дальше, так сказать, и болезнь и отца, и ну, много никакой. Нужно накатить. Вот, вы уверены, бревенами? почему ссориться здесь с родителями там? Э, я прошу прощения, Я чуть-чуть вас перебью, а то вы вечно будете друг друга бросать. Я, И я пар, этому, очень да. собой день. И я что хочу сказать? Я как человек тоже родился в советское время. Я умею читать между строк. Я читаю вашу боль, Владимир. Действительно, то, что вы росли в то у вас не было матерички, а что Я читаю вашу боль, Валентина и Александр, да, все эти э, процессы ухода, прихода, судов. Это все было ужасно. Вы, посмотрите, какая мудрость, что время 26 лет прошло <связано> на, для смерти э, э, Владимира Павловича. А ну вот все вылечь. Сидят друзья, сидят друзья, которые по большому счету делают не вода, вот даже в разговоре не случилось. Это же чудески какой, что вот человек мало того, что он любимых свои оставил, он еще и таких замечательных детей оставил. Брат, вы знаете, Валентина Степановна, сравнения Владимира Баскова вот с кометой нашей сегодняшней, программе. действительно, так часто бывает, что люди, которые оказываются вблизи. Они сгорают в ее огне, а нам, вот всем остальным, остается только радоваться этому свету и даже греться в нем. Спасибо вам, что вы нас сегодня вернули в этот свет Владимира мы будем немного погреть. Спасибо, Спасибо большое. What's not? Гайморит. Заложенный нос в водное вещество. Используйте филопорте. Сокрушительное средство от гайморита. Филопорте для интенсивного лечения симптомов гайморита. Дыши свободно и без головной боли. При гайморите начни лечение с Копеек. Рост телеком. Больше возможностей. Тобой по главных темах Шуга Чуга добралась до рябды. Погода оставилась без холодной воды в целый город. Два дня назад из-за льда в водосточных трубах а оказалась оказалось плавение Екатеринбурга. Мусор или спортивный инвентарь, или будет ли на Урале, дай. ответ теперь зависит от природоохранной прокуратуры и погоды. он преодолел безумные трудности, <говорит> своими силами и средствами, но в теле церковь для ее строительства ему не Город сегодня остался без воды. Страна жителей лицы запала вся жидкость, тиховодная и горячая. Веной всему шугар из-за мелких частичек льда, которые заливают трубопровод, Дня назад сказали жители Екатеринбурга, как в неспашной ситуации в Рике. Первое, на что показывает водолаз Александр, небольшая снежная куча посреди водохранилища. Это место его погружения. И именно там начинается водозаборная труба. Снизи в резде. Но сегодня все защитные решетки на ней занеденели. Они были забиты снегом, грязью, Нет, снег. оказывается, коммунальная беда закрылась глубже, вода и снегом забита. Это будет пять метров, ее не будет не будет. Человек в просто не знали, как начать бороться с замерзшими трубами. Поэтому к ним на помощь в Екатеринбурге приехали коллеги, которые буквально два дня назад были с такой же проблемой в СССР Урала. Освободить трубу помогает только кипяток. На водонасосную станцию горячую воду привозят на Высоко на Высоконапорно шла, только романная из водоприимного коллекса. Когда подается самотечную трубу, то есть и горячей водой Слух о том, что в городе случилась чрезвычайная ситуация, облетает рюкду моментально. Все это еще успевает набрать воду. По холодную, по горячей. А холодную не что сейчас пришла. Мы сегодня собирались пениться, я тоже на это делала. Через несколько часов жидкость пропадает во всех кранах. Сразу после обеда наступает водный колод. Кафе и столовые закрываются в детских садах, школах. Детей пускают по домам. В больнице тоже нет воды. В магазинах очереди. Самым популярным товаром становится бутылка с водой. Ушла утром на работу, вода была. Наш позвонил с работы, что воды нет отпросилась с работы и пошла купить воды, потому что после работы а можно не застать магазин открыт. Коммунальщики ближе к вечеру обнадеживают, мучиться осталось недолго, чтобы растопить в главной водозаборной трубе резьбы, нужно 6 часов, затем запустить насосную станцию, и если все пройдет без боев, то вода появится уже к ночи. Дария Стюгова, Александр Кукарцев, причиной еще одной крупной коммунальной аварии в Екатеринбурге также стала шуга, оправданная такая без холодной воды остался целый микровайный бионерский поселок на улице Советской под землей прорвало кругу диаметра метра. У нас было большое понижение давления воды по городу из-за шуги 20 числа. То есть в итоге практически город остался без воды, практически без воды. А, в связи с этим были остановлены насосные станции, и когда мы справились с шумой, начали воду подавать соответственно, начали запускать насосные станции. Итогом вот этих вот включений запусков это вот э, авария на э, водоводе. Дорогу буквально разорвала, и из-под земли начал бить фонтан. Куски асфальта попали в иномарду, которая в тот момент проезжала по улице. В автомобиле и ребенок. К счастью, они не пострадали, в отличие от автомобиля. В результате аварии холодная вода залила дорогу и тротуары. Подтопленными оказались 8 детских садов, 3 школы и больницы. Сегодня коммунастикам пришлось закрыть движение по улице Советской. Там будут работы по замене трубы. Как и сказали сотрудники водоканала, коммунальная авария поторопила ремонт, который планировался на этом участке. Следствием у водовода оставалось работать всего две недели. В соседнем западном водолопайском сегодня ранним утром задержан Евгений Маленкин. Вице-президент фонда «Город без наркотиков» находился в международном розыске. Он подозревается в хранении и сбытии крупной партии наркотиков. Советников считают, что следствия эти находки были подброшены жители Екатеринбурга, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности. При этом в с Маленкиным были два инспектора ГБДД, Они составили подложные документы. Кроме того, Евгения Маленкина обвиняют в незаконном решении свободы. Речь идет о работе женского реабилитационного центра фонда города без наркотиков. Маленкина задержали в поселке западном. Он проживал в бане, приспособленное под жилье. Сейчас Поставить в этом простом предложении взялся тагильский природоохранный прокурор. Он вместе с представителями регионального министерства природных ресурсов прибыл на место где неделю назад в водолаз Водолазы начали обустраивать дайв-парк. На дно карьеры они погрузили, отчитавши свое Ан-2. прокуратуры и доводы дайверов выслушал Александр Швецов. Сотрудники Министерства природных ресурсов, словно опытные криминалисты, занимаются сбором улик, цель поиска, следовательности продуктов и опасных химических соединений. Мы берем в районе самолета и потом вот на дальнюю точку возьмем, чтобы проверить, как это все влияет. Сюда специалисты приехали по требованию природоохранного прокурора, который создание дайк парка на акватории «Карьера» считает затеей, может, и оригинальной, но незаконной. И наша оценка, это не оценивающий отход. Это старое, в общем-то, уже судно, которое сейчас уже едет, и, и так далее. Это означает, что у а отходы для хранения, водных объектов заточены. Какие-нибудь люди не пытались объяснять, что для обучения, для молодежи, для включения туристов, такие вещи делать нельзя. Дайверы с позиции прокурорских работников не согласны. По их мнению, судовая подводная парки, они участвуют в воспитании подрастающих поколений, прививая людям любовь к дайвингу и спорту в целом. А самолет лишь макет настоящего аэроплана, позволяющий почувствовать ныряющих уж и таинственность темных вод. Это не мусор. Это пучевный объект необходимы для процессов, которые присутствуют в дайвинге и в обучении. Несмотря на разницу взглядов, диалог проходит мирно. Прокурор Василий Калинин стоит на своем. Самолет не место в природоохранной зоне. У дайвера Александра Мурзина и аргументы. Самолет в качестве элемента подводного рифа нужен водолазнице всей России, да и туристическая привлекательность региона существенно возрастет. Спор между прокуратурой и мне кажется бесконечным. Назорное ведомство делает упор на закона, а водолазу на необходимости учиться. Но в этом споре есть еще одна треть независимая сторона – это погода. Как говорят специалисты, к концу следующей недели карьер, скорее всего, заканчивается в дом. И если самолет окончательно не опустить на дно карьера или не достать на берег, то под давлением ледяных масок потенциальный тренажер превратится в самый обычный носок. Любители подводного плавания не уверяют, Как бы не решила ситуация с самолетом, создать дай парк парка не сложено В ближайших планах погрузить под воду в железнодорожный вагон. Александр Швецов и Сергей Мисаров вести Урал. Сразу два склада оружия обнаружили оперативники полиции в Екатеринбурге. Из гаражного бокса на улице Сибирский тракт они взяли гранату, два взрывателя для мин, три пистолета и около 2 патронов. По словам владельца гаража, оружие ему передал на сани незнакомый. Все изъятые боеприпасы отправлены на экспертизу. И еще один арсенал силовики обнаружили в поселке Буланаш в доме рабочего местного предприятия. Как выяснилось, мужчина изготавливал оружие прямо на рабочем месте, а испытания проводил в гараже. Там оперативники изъяли два пистолета, переделанных из газового оружия, два револю... Вера и патроны. Кроме этого, во время обысков на самом предприятии обнаружили автомат Калашникова и три пистолета кустарного производства. Возбуждено уголовное дело. Скандал в одной из лучших гимназий Екатеринбурга. Контракт директора заканчивается и продлевать его чиновники не намерены. Но вот родители учеников в панике. Другого человека на этом месте они не видят, чего требуют мамы и папы, узнавали наши корреспонденты. Правители ждут с учебы детей и все на нервах на за переживают за директора. Оставить не просят директора, который стоял во главе школы больше 20 лет. Александр Борисович Коровин, заслуженный педагог России. Через неделю у него заканчивается контракт. Это человек большой буквы. И он нам нужен. Именно он сделал, создал эту школу. Мы хотим, чтобы наши дети были именно здесь. Мы не хотим никаких перемен. Сегодня 35-я гимназия, стройка лучших школ в области. Входит к 100-500 школ в страны. Родители и коллеги говорят, Коровин педагог от Бога. Сам он мечтает спокойно доработать хотя бы до конца года учебного. Закончите, чем мой год, и вручить эти статы зрелости ребятам этого года. Я всегда э, готов трудиться, работать, делать полезное дело на благородине. Ну вот начальник управления образованием считается лишь цифрой в паспорте. Есть понятие контроль. Александр Андрей подписывал свой контракт в свое время. Ну вот ровно до обозначенного времени. До 1 декабря в нынешнего года контракт закончится. Нет, я читаю точку что месяцев 8. 8. Родители же готовят обращение к областному министру образования, полномочному представителю президента, а сегодня побывали у главы города. Лучших педагогов и директоров увольнять или убирать это преступление. Почему, например, ректору МГО Садовничему, который давно перевалил э, тоже пенсионную... Раз уж сложилась такая ситуация, то мы бы хотели, чтобы директор школы выбрана с там мнение коллектива школы, коллектива родителей. Тревоги родителям добавляют известный пример в городе. С 70-й гимназии около года назад пост главы пришлось покинуть Ольге Подериной. Директором лингвистической гимназии назначили педагога химии. Сегодня их вместе поздравляют на школьном юбилее. А Ольга Васильевна переживает за традиции качество преподавания иностранных языков, так как э, вот в нашей школе сейчас нет завуча, который бы руководил департаментом, в котором 20 учителей иностранных языков. Сейчас нет предметов э, цикла, который ведется на иностранных языках. Это страноведение, это англо-американская литература. Предметы, которые велись э, более 40 лет. Родители в этой борьбе за директора готовы идти до победного конца, если потребуется выйти на улицу и пикет. Алина Калинина, Анна булчива Евгений Шилов, вести Урал. 12,5 миллиардов рублей. Именно востолько обойдется реконструкция Центрального стадиона в Екатеринбурге. На эти деньги на месте нынешнего спортивного объекта возведут абсолютно новый и гораздо больше прежнего. Он сможет вместить 45 тысяч человек вместо 26. Именно такие требования FIFA предъявляет каренам, на которых пройдут игры чемпионата мира по футболу. Исторические стены, центральные стадионы, вокруг которых в последнее время разгорались готовые споры, в ходе реконструкции не пострадают, их перенесут и даже не станут разбирать кирпичиком, как планировалось раньше. Стены передвинут с помощью специальной техники, так что западные и восточные трибуны станут новыми входными группами. Работа начнутся в июне будущего года. Чисто футбольному стадиону. Но мы для себя расширяем границы. Наша задача расширить диапазон сооружения, Необходимо использовать его проведении общественных, городских, областных, региональных, российских мероприятий. Мы планируем все-таки сохранить эстетическую оборону в этом стадионе. Действующий храм на огороде. Житель одной из деревень в Рубинском районе три года посвятил этой строке и потратил на нее спецназрение. Когда собственные деньги закончились, помогать начали совершенно незнакомые люди. с цементом и просто советом. В храме, сделанном руками одного человека, побывала Наталья Боровиков. Обычные грядки давно переехали в самый дальний угол огорода. Пищу телесную кофту поменял на духовную. На месте грядок возбил храм. Мне хватило средства, чтобы как, начал ходить по, по деревням, металлоломы собирать. Сотни тонн металла просто перевез вот на этом мотоблоке с самодельной тележкой. Вот здесь это двигается, доски, чтобы стояли, и ложишь, пока колеса лепешку не станут. Собранный по окрестным деревням виталку создавал, на вырученные деньги покупал очередной строительный материал. Мужчина бывший строитель и сам выбрал способ уже введения Не прогадал. труп в этой не сделан без единого гладя. Серьезно создавали вот такими вот специальными, как их называют строители, шкантами. Они забиваются внутрь и держат сразу два бревна. Так в России обычно строили обыденные храмы, которые поднимались за один день именно благодаря такой быстрой и прочной технологии. В храм в память воинов, погибших локальных конфликтов, на своем участке он начал возводить три года назад. Говорит, душа так потребовала. В деревне в 15 дворов мужчин, бросившего все силы на строительство, до конца не понимают и до сих пор. Но в храм идут. Да он будет, что в другой раз придешь. Помонишься. <смех> поставишь. Добрым словом, материально вы помогали в основном жители других городов и даже регионов. Дважды в месяц в храм приезжает батюшка. Идут многолюдные службы, проходят крещение. А вот назад здесь выросла настоящая колокольня. А рядом с храмом куча дома Кота снова копит деньги. Им собирается сделать алтарь. где примерно полтора метра глубина потом он как вызывается, начинаются вот эти приемы. На это надо полный на рублей. Просто уверен, что и с этой задачей справится. И максимум через два года здесь пройдет первое венчание. Наталья Боровикова Дмитрий Санатин, Вести Урал. Талант на любой круг. Сегодня в Екатеринбурге прошел фестиваль творчества пенсионеров «Ассенние очарования». Всем участникам за 60... И сегодня они снова вернулись в молодость, вступли на каблуках, вечерние платья и костюмы. На фестиваль приехали больше 300 пенсионеров со всей с Лосковской и профессиональные танцовщики, певцы и музыканты. Кстати, осенние очарование это еще и фестиваль для пенсионеров. Посмотреть на творческих пришли больше тысячи зрителей. Всем даже не хватило мест в большом зале. Но организаторы нашли выход из положения и открыли вторую сцену прямо в подъезде. Они говорят, ну, я когда-то делала, я когда-то танцевала, теперь я могу находиться реализоваться. И вот они реализовываются, и лучше, что мы сбирали по области, а, вот ездим каждый, вот каждую 8 сентября. Неожиданного гостя заметили жители поселка Кушма. На свалке среди гор Мусора поселился Айс. Вот о нем рассказали местные жители. Спорож, говорит, он говорит, летает, как будто бы бывает летает. Я думала, он подбитый, еще он, что ли, ему отстает, что ли, он отстал. Он говорит, как улетает, в нем прямой не видно, а потом костер вечеру будет снова появляется. Они его подсказывают, видимо, там. И там он к костеру зажигает, он костра у него подойдет, у него погреется. Либо быть накидают там какие-то как фрукты сусовные, ты не кидал, чтобы текст. Ну, а прямо сейчас умогло здесь и не переключайся. Васы, не мясные деликатесы от Черкашина. Однажды и вовсегда. Торбахи, вечена от Черкашина и Дневная свинины с мясом птицы и говядины изготовлена специально для поклонника вкусной и легкой еды. В студии Анна Булучевая информация о погоде от трудовского гидрометеоцентра. Погода в области командует антициклон. Осадков не ожидается, лишь на севере местами небольшой снег. Облачно-ветер западный 5-10 метров в секунду. Теперь подробнее о погоде города в области. В и днем минус 4. В 2 градуса между нуля. В Нижнем Тагиле и Тавде до минус 1, а в Каменске-Уральске и Краснофильске около нуля. В Екатеринбурге переменная облачность без осадков. Температура ночью минут два, днем столбик термометра задержится на новой отметке. В ближайшие дни существенных изменений температуры не предвидится, а так как тоже. Днем около одного градуса тепла. К этому часу о погоде все, Всего вам доброго. До свидания. Гробики! четвертая пара обуви по одному чеку. Подарок! Кооперируйте! Гробики а, бесплатно, заширяйте кинем. Ответ, а мне повезло. Значит, идём в робик место одели? Дарим четвертую пару в чеке. Присылайте снятые вами кадры в видимого МС сообщением на мобильный номер плюс 799022661. За каждую новость от наших народных корреспондентов, которые становится тема репортажа, мы выручаем денежный приз полторы тысячи рублей. На этом я с вами прощаюсь, смотрите вести и хороших выходных. переместить коляску в Первый тур. Во время села какой сельскохозяйственной культуре на юге России запрещалось отвечать на приветствие, то есть ломать шапку. Потому что в противном случае она на поле сама будет гнуться и ломаться. Так считали раньше. Я так, э, беречит, что так белеричив журнал Санжоту во все У вас есть время подпринять торт ряд войны. Моя дорогая, я приехала к вам от с дочерью и сестрой своей. Пожалуйста. Люди. национальный. Пожалуйста, подачи в, в студии. Я никогда не знал, что есть цыганские национальные пироги. Да, Надо. и называется Янцыки. Четыре стачков. Буква А. Нет, пожалуйста, голубка моя, иди сюда. Вот человек, с которым есть о чем поговорить. И все. Вполне взрослый человек. Вас как зовут? Да. А отчество как ваша? Владимир Владимирович. Ваша Дарья Владимировна? Да. Кто это рядом с вами стоит? Папа. Мы вообще знаем. Человек, он, видимо, немногословный. Ничего про себя не рассказал. Давайте вы. Мой папа играет на гитаре. Пусками младенца. Глаголит истина. Ну покажите. С большим удовольствием. Не стану, хоть и бывает, что привру. Пусть не покажется вам странным, я обещание с вас возьму. Пообещайте, что на свете не будет больше страшных войн, И что все маленькие дети познают добрый хруст покой. Пообещайте, что на первом, на этом поле для чудес, Не будет подлости и скверны, лишь только раз еще при всех пообещайте, когда я вырасту большой, пожалуйста, прошу, останьтесь такой же статный, молодой. Ну, мне остается только сказать, что у вас 750 очков и ждать, когда вы принесете букву «Е». Давайте попробуем все сначала. Ну, Леонид Доржавич, подарки в студию? Отчего мы столь нетрадиционно одеты сегодня? Если можно, я хотел бы пригласить сюда, на эту сцену, свой коллектив, которому исполнилось 26 лет. Браво, браво. Но ну, вернемся на секундочку. 450 очков на барабане. Буква. Э, буква Л. Откройте букву Л. Леонид Азон, я знаю, что э, вы человек сильный, спортивный. Тем более, я недавно смотрел передачу, вы тут так с гантелями одной рукой. Я бы, наверное, даже так не смог. Но я знаю, что э, сейчас на улице не очень спокойно. Поэтому, Леонид Академович, у меня есть небольшой подарок, весьма вам. Это в музей, а это вам. С ним по пандополу ходил. Не будет, нормально все заряжается, вводится. Приверьте для себя, Санк. Убить нельзя, но напугать нужно. 600 очков, буква? Буква Х. Давайте, душа, вращайте барабан. Вы сами работаете? Конечно. А вы... На рейсе. Частный предприниматель. А! Вот счастье какое для детей. 850 очков. Буква. Буква. И. Вот смотрите сейчас. Мы... Вы-то задание помните? Помню. Ну? Культуры, которые, которые не снимали шапку, не кланялись, не, не, не, Время не ломать шапку не надо бы. Значит, на поле иначе. она сломается, согнется. 350 очков, буква А. Закройте! Не открывают! Ну, да это просто в и со мне, так <плывшийся> они, и люди добрые. Вперед! <плывшийся> 450 очков, Мягкий знак. Теперь вы. Если вы не отгадаете, мне есть из чего застрелиться. 850 очков, буква. Буква «Я» откройте! Вы вспомните, как я все сформулировал. 500 очков, буква «В». Вот смотрите, автор-исполнитель, вот сейчас. И вы приходите. Можно волшебную фразу подарки студии конечно спасибо, милый, скажите, пожалуйста, вы работаете автором и или какая-то у вас работа есть? Ну, нет, я пенсионер по состоянию здоровья, так сказать, и это мое хобби ну, конечно, я езжу где-то, поют, поют, да ну, мне просто интересно, какая у вас сейчас пенсия, вот что мне интересно Пенсия у меня 5,5 тысяч 5,5 тысяч? Да. Судьба. Все сюрпризы на барабане. Вы можете отказаться этой две тысячи часов. Согласитесь, принесут чурри. Приз! Приз! Давайте э -э, не портить друг другу настроение. Приз. А? Нет, не только в занятия, я бы дам 20 тысяч. Раза. Нет ни деньги, ни ничего не ни, заменится. Ту приятность, здесь побежали, это общение, эти люди. А это ничего не а за не потому, потому что я предполагаю самое не дорогое, а деньги? Ну, это же 25, 25 тысяч от недельги, конечно. конечно. По, нет, по сегодняшним временам нет. А вы вдвоем живете или с вами? Нет. У меня еще доченька и... Упруга, да. конечно, моя любимая. Это так что, что -то тоже день рождения через два дня. Вот да. а, а день рождения? Ну, это вы так, про сказали. Ну, это мы, понимаю, да. А да. как-то вообще-то на день рождения нужно привести подарок. Надо привести подарок. Спасибо. Браво, браво. Ну, не можете ли вы повторить задание? Так, что-то связанное с пупострингом. такое? А? Серьезно? С пупострингами дали. С с пупострингами. Ну, предположим, 600 очков, буква А. Откройте букву А! Ну, вы работаете здесь? Предпринимательная. А, а жена... Жена встала вот Господи. <свят> Бывает же везение в доме. 600 это очков в Буква. Буква И. Вот это и не А вы что делаете, в джебоксаро? <связать> да, там живу, ну, у меня там семья, муж, муж, а? а? я замужем. Сейчас огорчили человек, с <связать> ней. Вы работаете или дочь? <связать> я пока нахожусь в декретном отпуске. А сколько лет малышу? А, малышу я я лет. Ой, ну дай вам Бог, удачи, удачи, и пусть будет здорово всегда. Сектор приз на барабане! Сказал. Она еще и везучая. 2000 очков сразу. Эти аплодисменты поступок неординарный. 2000 очков и право назвать букву. Буква. Откройте. О, Это вынимает. паразитка. Паразитка. Я не сказал, что ты умеешь смущен. 600 очков. Буква Буква Т. Ой, Ради вас. Даже если этой буквы нет, откройте. Но. А можно, Ленка, передать э, поблагодарить? Да. Нет, хочу я выразить огромную благодарность. Да. Валерий Николаевич, да. Да. За оказываемую способную помощь. Ты что? Буква. Мягкий знак. Мягкий знак. Да. Откройте, мой, откройте, и, и вместе откройте. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Еще разрешите, пожалуйста, передать привет моему любимому мужу, моей дочке, маме моей любимой. Значит, в одной шкатулке мне в виду деньги, а в другой имеете в виду денег нет. мама! Как <свеч> вот повезло! 500 очков. Буква И. Чего? Попробуйте. Вы. А вас заколодило сообщение, что она замужем. А вы откуда? Из Брянской области, город Линфий. Вы из Кременчуга. Чем же вы занимаетесь в городе Кременчуге? Поем. Чего? Поем. Как поем? Страшно захотелось увидеть на программе людей, которые поют другим местам. Просто страшно. Но поскольку вы этого делать не умеете, пойте ртом.